Восхитительное, волшебное и Есть. Добрый вечер. Есть у вас? Я, у вас есть? Ирочка, подвисайте. Угу. Связь подвисает немножко. Да? Приветствую. Есть, приветствуем. Теперь слышно вас. Слово вам, расскажите, расскажите о своем пути, Илья Всем добрый вечер. Я, да, я вижу, что есть подвисание связи. Постараемся прожить этот опыт. Перед вами, друзья, сегодня в этом вечере. На самом деле два мастера, два целителя. <смех> И я знаю, как проходят не просто с точки зрения технических моментов а очень мощные работы. И есть намерение провести сегодня именно такую очень мощную работу. Поэтому мы заранее у вас просим прощения за технические моменты, потому что они от нас не зависят. И есть такое явление, как действительно техника очень часто не выдерживает нагрузки магнитного поля духа. И сегодня я с вами побуду в пространстве этой чудесной школы. Мне очень повезло попасть в это поле и прикоснуться к этим технологиям. Зовут меня Заверуха Ирина, и уже более 13 лет я являюсь практикующим мастером, солителем, астрологом, тренером, женским тренером, основателем очень большого количества разных программ, но невзирая на это, невзирая на колоссальный опыт души и личности, который был накоплен и реализован за более десятка лет. Я попала в это поле, в пространство Кундалини-йоги, и я восхищена этими технологиями. Они перекликаются с большим количеством разных знаний, которые были и до этого. Но та красота сложности, целостности, гармоничности и такой мгновенной многомерной работы, которую запускают, запускают техники Кундалини-йоги, для меня была до этого, за все годы практики, недоступной в такой легкости, Поэтому я искренне приглашаю всех, кто ищет себя или кто ищет инструменты работы с другими, особенно если вы практикующий мастер, если вы человек, который является носителем какой-то помогающей профессии, вам нужна кундалини-йога, я вас уверяю в этом как тот кто прошел этот путь на протяжении года и это большая честь это большая честь взять еще и это приложить к тому спектру света души который есть у вас и проявить проявить во всем великолепии просто невероятном. Способом. Конечно, в школе, к онлайн каждый человек способен найти то, что ищет именно он. На момент встречи с этим пространством я находилась в фазе трансформации себя как руководителя, как мастера. Я буквально только-только несколько месяцев как закрыла пространство саморазвития, которое существовала два года и объединяла мастеров со всего мира и людей и детей и женщин и с нами с вами со всеми случился коронавирус да случилась пандемия и мне тоже пришлось э, офлайновое пространство закрыть и э, когда меня спрашивают как я появилась здесь я всегда говорю правду и считаю, что это самое легкое, что можно делать в своей жизни, это просто быть честным и говорить правду. Мне приснился сон. <laughs> Меня приснился сон, и э, это было просто такое легкое мгновенное напутствие э, без поисков каких-то стяжательств или длинного пути прихода к э, этому полю. Я просто, вот как говорится, мгновенно попадаю за несколько буквально недель до старта в курс учителей первого уровня. И это фантастика, потому что то, что происходило дальше, конечно, ускорило процессы, даже процессы заживления, той точки боли, которая была очень свежей внутри моего сердца, моей души и моего сознания. Ну а дальше, конечно же, случился расцвет, рассвет. И благодаря этому курсу я впервые для себя, как мастер, замахнулась на годовую программу. И сейчас это волшебство случается с женщинами мира, потому что программа «Крылья», о которой раньше я мечтала, она сейчас происходит. И это все благодаря касанию технологии к, к, мо, к моей душе, и к, к, моей, к моей личности, и, наверное, просто к моей жизни. Очень много можно рассказывать, на самом деле, друзья, о том, как, как всего много происходит и обретается в процессе практики, но э, самым ценным является твой персональный, индивидуальный, практический опыт и ничей рассказ, конечно же, никогда не даст тебе той же полноты ощущений и чувственности вот этого самого процесса, как опыт. Поэтому, если вы сомневаетесь, не сомневайтесь, делайте один шаг и позвольте себе этот один шаг прожить один месяц модуля и посмотреть. А что дальше а как дальше и потом еще один шаг и еще одно позволение на побыть на высоте месяц и я вот так двигалась я тоже так двигалась совершенно не понимая что я здесь делаю как будто бы изначально ум считал что это ему не нужно но постепенно слой за слоем раскрывалась красота граней и Сейчас я вам скажу, как есть, это для меня уже э, реализованные решения, я иду дальше, и я снова не понимаю, что будет дальше, но я иду дальше, отк открываясь на импульс э, зова, иду э, на курс учителей второго уровня, и э, вас приглашаю хотя бы рискнуть, жить э, жизнью, ко о которой вот, просто начните и, и не останавливайтесь и сегодня я с вами хочу побыть в пространстве высоты и для этого дня для этого вечера в том числе как астролог я не могу не обращать внимание на качество на вибрацию суток того что нам предлагают пространство в те моменты когда мы собираемся для какой-то работы и сегодня очень мощный день для того чтобы э, попробовать соединить свой духовный и материальный аспект и э, этот процесс происходит в нашей человеческой структуре через сердце поэтому когда мы пытаемся соединить свою духовность и материальность или будем говорить э, к нашему сердцу, у нас не получается это. И сегодня мы с вами сделаем медитацию, 11 минутную медитацию. Для тех, кто еще не в курсе, я об этом озвучу, это озвучу. У нас идет марафон 11 минутных медитаций здесь, в пространстве Гундалини School, посвященный дню рождения йоги Баджана, великому учителю который принес эту технологию на Запад и дал нам возможность практиковать. И э, эта медитация э, будет сопровождаться мантрой. Мантрой достаточно простой, но очень действенной. И я вас приглашаю в этот опыт. В этот опыт. Мы с вами пройдем несколько маленьких шагов открытия пространства, запуска процесса. Я вас. Буду в этом бережно сопровождать и попрошу вас довериться тому максимальному, на что сегодня способна открыть вам, вам, именно вам, не мне, не учителям этого поля, а именно вам, ваше сознание, и получить максимум пользы от инвестиций в эти 11 минут. Вы сможете делать эту медитацию в любое время, не только сегодня, потому что для пространства Света и Духа нет, нет преград в виде времени и пространства. Поэтому никогда не переживайте о том, что вы что-то не успеваете. Мы всегда все успеваем своевременно и получаем тот спектр опыта, который нам нужен прямо сейчас. Я повторюсь, даже технические сбои, которые происходят благодаря каким-то обстоятельствам, не всегда зависящим, это тоже опыт. И он о чем то Поэтому если вы сейчас можете посвятить себе 11 минут и расширению своего сознания, садитесь в простую позицию. Простая позиция — это ровная спина. Вы можете быть в позе, в которой ваши ноги упираются просто в землю или в пол. И вы можете также сидеть в простой позе, которая выглядит как поза лотоса. Уместная любая позиция, кроме стоя или лежа для этой медитации. С вами мы поработаем с мантрой Со Ханг, которая означает. Я есть бесконечность. Принцип бесконечности заложен в каждого из нас. Мы бесконечность, мы вечность, мы свет. Но за слоями своего человеческого опыта нам порой очень сложно дойти до этого ядра сути. И сердце, которое, казалось бы, должно фильтровать наши мысли, чтобы пропускать в материализацию в материализацию, в заземлении, только созидательные программы, установки желания, если оно заблокировано, если оно не раскрыто, проходит все подряд или не проходит ничего. Поэтому, когда говорят, почему мои желания светлые не исполняются, а все плохие мысли материализуются мгновенно. Если наше сердце заблокировано, закрыто, все наши плохие мысли — проходит без фильтра. мы пьем как будто бы грязную воду. Без фильтра материализация очень быстро. открывайте свое сердце, и оно будет фильтровать ваши мысли и будет материализовываться только самое лучшее, о чем вы мечтаете. И более того сердце начнет фильтровать ваши негативные аспекты мысли или состояния автоматически. И в этом ценность этой инвестиции. Работая со своим сердцем, мы становимся живущими по сердцу. И нам больше не нужно думать о том, как быть благочестивыми, как войти в чистое сознание, как соединиться с Вечностью, как познать универсум. И нам больше не нужно идти путем испытаний для того, чтобы достигать каких-то целей, высот, и больших достижений ну что ж давайте начнем мы с вами растираем ручки для того чтобы ощутить единство наших полушарий мы можем это сделать очень легко когда мы соединяем подушечки своих пальцев соединяются наши полушария мы входим в фазу центрального сознания Я Надеюсь, меня достаточно хорошо вам слышно и очень надеюсь, что вам нормально видно. Сегодня очень жаркий день в городе Киеве, солнце нас радует. Ну что ж, прикрываем глаза, настраиваемся на себя, на свое дыхание, ощущаем свое тело. И его тяжесть, его объем, его границы, как давит наш таз на то место, на котором мы сидим, делаем вдох и с выдохом отпускаем себя еще больше. Отпускаем контроль, отпускаем напряжение. Делаем еще один вдох, вниз живота и стараемся выровнять свои лопатки, прокручивая плечи немножко назад. Лопатки сводятся вместе, при этом открывается наше праническое тело, и мы можем дышать еще глубже, впуская все больше воздуха делаем еще один вдох выдох можно через рот со звуком отпускаем весь опыт этого дня а может быть и более длинного периода давайте мысленно пригласим в это пространство всех своих ангелов, архангелов я приглашаю в пространство моей практики, так это звучит, небесных наставников, учителей, ангелов, архангелов, святителей родов и всю иерархию света. И мы с вами сделаем глубокий вдох, чтобы пропеть трижды мантру. Он Гнаму Гурудевнамор для открытия пространства самой практики. Оставайтесь с закрытыми глазами, сосредоточенными на своем чувственном опыте. Почувствуйте свой позвоночник. ставьте, что он является канатом и единственное, что у вас сейчас есть, это ваше дыхание, как луч серебряного золотого света. Держитесь за этот канат, за свое дыхание, станьте дыханием и отдайте звучанию. Он. Мы поем более длинную «Намо Гуру намо и пробуждаем таким образом связь нашего внутреннего мудрого аспекта с золотой цепью учителей, пространством практикующих и полем светом. Делаем глубокий вдох. Выдох и вдох, чтобы начать. Остаемся в внутренней тишине, чувствуем свою самость, держимся за канал дыхания. Постарайтесь не открывать более глаза, просто идите за моим голосом и проживайте свой чувственный опыт. Любые эмоции приветствуются в этой практике, любые проявления физического тела. Дайте место всем своим чувствам. Но ну, немножко посмотрите еще на экран. Мы с вами сами сделаем вот такую позицию. Наши большие пальцы, наши большие пальцы, мы кладем подмышки и остальные пальцы укладываем аккуратно на груди, на груди. Локти опущены, свободно провисают вниз. Глаза закрыты. Мы будем делать через сложенные трубочкой губы вдох. С легким свистом. И во время... Этого вдоха, как будто бы пьем воздух, мы внутри себя проговариваем СО. Это будет СО, глубокое, глубокое, максимально глубокое, с ровной спиной. И через нос мы будем выдыхать ХАНГ, ХАНГ. И таким образом соединять, выстраивая интуицию. Мы будем объединять эти два аспекта, свою землю, свое небо, свою материю, свой дух, через сердце в одно единое русло. Это будет длиться 11 минут. Вдох ртом со свистом и звуком со, который мы проговариваем внутри себя. И выдох через нос с фразой, которую мы также проговариваем внутри себя. Прикрывайте глаза. Погружаемся в практику. Старайтесь не отпускать свой рот, оставляя губы трубочками. Таким образом мы достигнем более глубокого опыта, присутствия и целостности. Не забывайте держаться за свое дыхание и звучать мантру сон на вдохе и ханг на выдохе. Через эту медитацию мы достигаем чистоты бессознательного, как будто бы весь негативный опыт разделения материального и духовного стирается, как надписи мелом на доске, превращаясь просто в энергию, в потенциальную энергию. Суханг означает «я и есть бесконечность». Если в вашем жизненном цикле есть процессы, которые кажутся вам затянувшимися по масштабах Вечности, практикуйте на эти процессы, посвящайте свою медитацию к разрешению более быстрым этих процессов. Пейте жизненную энергию через свое дыхание. Пейте жизненную энергию. Продолжайте. Звучать сухонг. Структурировать свою кровь. Обновлять свою нервную систему. Усиливать свой иммунитет. Прямо сейчас наше сознание принимает решение идти по жизни через испытания и через Мантру или через Мантру. Выбирай. Есть два пути. Через испытание или через мантру. Путь свободы — это жизнь без выбора. Сохан — это путь свободы. Иди через мантру. Можешь ощутить что-то подобное левитацию, как будто бы твое тело облегчается, как будто не было и никаких трудностей, задач, тревог. И ты можешь так жить всегда. когда небо соединено со землей, жить через сердце, нейтральный умой. Через эту медитацию мы возвращаем в себе связь со своей человечностью. Людям не нужны догмы, морали, правила. Естественная человечность всегда стремится к благородству, к красоте и изобилию. Но очень часто она внутри нас спит. Мы пробуждаем с помощью Суханг свою человечность, мы становимся просты и естественны. И у нас завершающая минута. Отдайтесь процесса тотально. Глубокий сухонок. Ровная спина. Мы расширяем свое сознание и сжимается время. И нам может казаться, что прошло очень мало времени, но оно просто сжимается, когда мы на высоте. И благодаря этому мы можем очень много успевать. Чтобы быть успешным, нужно быть духовным. Делаем глубокий вдох через рот со свистом. Задерживаем дыхание, подтягиваем живот, прижимаем к спине. Подтягиваем нижний замок, сжимаем анус, промежность и устремляем себя как стрелу в небеса. И выдох через нос. Еще один вдох через рот. Подтягиваем живот очень высоко. Возвышаем свое звериное, подтягиваем его к человечности. Сжимаем промежность, анус. При этом. Горло расслаблено, настолько, что можно говорить, но воздух задерживаем. И выдох через нос. И последний раз. Вдох через рот. И задерживаем дыхание. И еще выше поднимаем свою диафрагму через прижимание живота к спине, плечи расслаблены, горло расслаблено, мышцы промежности сжаты и выдох через нос. Пускаем свои руки на колени, несколько по секунд, с закрытыми глазами, почувствуйте качество своей энергии, оно может быть любым, у кого-то теплым, жарким, у кого-то наоборот, холодным потоком свежести, мы все разные. И мы складываем свои руки в груди, на мосты в молитвенную позицию. Каждый палец касается друг друга и настойчиво, и при этом очень нежно, бережно. Наши большие пальцы касаются грудной клетки руки похожи на позицию отличника как будто бы лежат на партии побудьте в своей самой высокой проекции сейчас почувствуйте свое благородство свое величие свое, свое сияние свою человечность ту самую которой не нужно ничего выбирать Духовная и материальное едино. В сердце сливаются два океана. Голубой, розовый. И это все едино. И мы делаем глубокий вдох с закрытыми глазами и закроем с вами пространство этого практикума этого целения этой медитации мантрай сад нам как будто бы манифестируя делая восклицательный знак и да есть так я есть, есть то что я есть я принимаю мир таким каким он есть но транслирую в него целостность глубокий Вдох, выдох, и мы сделаем вдох, чтобы начать. С... С... С... С... Когда мы говорим "ты", мы немножко подтягиваем пупок в себя еще раз. Нам, нам, Благодарю вас за ваше присутствие, за ваше внимание, Мирочка, за практику, за высоту. Было волшебно. Спасибо. Это, это было божественно. Не только у меня текли слезы, но и девочки пишут, что э, благодарность высказывают. И очень сильная, нежная медитация. Слезы текли, и то есть это просто. Это восхитительно было. Ир, спасибо за то, что нас провела в такой опыт и через такой опыт. Это, это невероятно. Это и опыт это... связи с собой. Да. Это опыт да. связи с собой. Да. И нет ничего внешнего в этом опыте. Ни у кого. Из всех, кто при... практиковал, из всех, кто присутствует. Во-первых, вам низкий поклон, потому что всегда в процессе каждый участник это колонна света в храме. И когда нас много, и света много, много, этому низкий вам поклон за эту вибрацию. И есть такое понятие, что высшая форма проявления человека на Земле – это быть учителем Я фундаментальных хотим. знаний для других. много, много, Но еще более высокая харма это приходить в пространство учителя, который передает знания о фундаментальных законах жизни на Земле. Поэтому большое вам спасибо за то, что вы побыли сегодня со мной. У меня сегодня это выпускной бал. Я очень благодарна Елене Ивановой, всем кураторам, всем нашим учителям, которые сопровождали в первом курсе. И я приглашаю всех, всех, всех абсолютно, без исключения людей, попробуйте пожить той жизнью, о которой вы мечтаете, прикоснитесь технологиям, хотя бы прикоснитесь. Даже от, за одно касание с вашей судьбой случится просто переворот, поворот э, в самую лучшую сторону того эталонного варианта судьбы, в котором вы способны пожить.